Приветствую. с вами Сергей Бердачек. в этом видео мы рассмотрим сайт агентства медицинского туризма и отдыха в запросе на аудит были вопросы как увеличить посещаемость сайта как задерживать людей на сайте и как сделать сайт продающим давайте по пунктам попробую ответить на эти вопросы и вообще в общем чертах обрисовать что у нас по сайту параллельно я запущу сейчас программу сканирования SEO Tool Vision, то есть скачиваем программу SEO Tool Vision сайта, устанавливаем, запускаем. Далее берем этот сайт, запускаем на сканирование. Пока идет сканирование, я рассмотрю, что конкретно можно сказать по этому сайту. Итак, первое впечатление. Направление деятельности. В общем-то, в заголовке написано «Агентство медицинского туризма и отдыха». Более-менее понятно. Может быть, более улыбающих клиентов сюда добавить. Далее. Подробная информация, чем занимаемся. Ну, давайте по шагам. Почему Израиль, лечение Израиля. Вот это безобразие надо убрать на сайте. Заходит человек на главную страницу. да, Вот есть слайдер. Он выбирает, почему именно Израиль. Нажимаю кнопку «Подробнее». И дальше вот смотрите, у нас экран внизу ничего не видно. Вот этот слайдер отсюда убираем. Здесь должна быть в худшем случае здесь маленькая полосочка какая-нибудь, либо же картинка с Израилем. Но вот этот слайдер он мешает. Страницы должны быть отдельными. И дальше пошла информация. Я бы вот так вот не не делал вот такое вот выделение красным цветом. Достаточно тяжело читается. Лучше разбавить, первых выравнивание по левой стороне, во-вторых, картинку. И какие-то услуги улыбающиеся клиенты. Конкретно, почему людям надо именно лечиться именно в Израиле? Трасс. Этапы лечения. Ну вопрос этапы тоже сложный вопрос. Насколько это эффективный пункт? Я бы так еще просмотрел. Диагностика подробнее. Тоже что-то такое несуразное. Онлайн консультация доктора ну что то может быть может быть даже и пройдет но я бы здесь конкретно специализация бы указывал для людей важна информация о врачах стаж работы опыт работы их специализация то есть конкретно люди когда попадают на сайт вот для того чтобы люди попадали к вам на сайт надо собрать семантическое ядро набор ключевых фраз заходим в WordStat, подбираем лечение в израиле например это уже когда люди определились что они хотят именно там лечиться но как правило у людей есть какие то симптомы есть какие то болечки, есть какие то проблемы и на сайт они попадают чаще всего при помощи поисковых систем набирая свои проблемы конкретно если лечение в израиле то да, это одно направление другое направление как вылечить тот он -то медцентр и так далее вот как лечить МФЗ например. То есть это, соответственно, статистика показывает, что релевантно вашему и лечение рака, лечению детей. Вот эти направления надо проработать составить большое семантическое ядро. Семантическое ядро это набор фраз, по которым ваши потенциальные клиенты приходят. Далее, вот у меня здесь на сайте Seattle Vision есть пункт, как раскрутить сайт. Вам здесь надо сделать в очень важный момент, подобрать это вот семантическое вот ядро, выделить группы направлений, по которым работать. и далее Далее сделать, настроить мониторинг. Очень важный пункт вот здесь вот есть, как настроить мониторинг сайта. Посмотрите здесь, когда у вас будет видно картинка по позициям вашего сайта, вот по тем ключевым фразам, по тем ключевым группам, которые вы выбрали, тогда будет реальный сдвиг, реально будет понимание в каком направлении двигать ваш сайт, потому что пока вот этого нету, сколько сайтов уже приходилось раскручивать, помогать раскручивать, именно без мониторинга, без настройки позиций, реально, реально большие проблемы. Там наверно уже сканировался сайт, да, вот сайт отсканировался посмотрим что у нас есть сразу вижу что здесь, если зайти в анализ содержания видно вот эти вот ссылки у вас кириллицы прописаны. Если я зайду на сайт, вот видите кириллица. Это плохо ранжируется. Желательно сделать это. Есть специальные плагины, есть специальные средства, которые позволяют прописывать вот примерно такой должен быть формат. Латинскими буквами и так далее. Это что касается ссылок. Ссылки мне не нравятся. Вот что касается дискриппшенов. В общем-то, есть. тут вот я смотрю по сайту. Таких серьезных проблем не вижу. Что у нас по разделам? медицинский туризм какие то заголовки о конья? достаточно сложно понять что это такое остров желательно заголовки делать более весомыми более значимыми и они должны быть уникальными в поисковой выдаче если такая фраза в поиске и желательно ее расписать например остров искания там это у нас курорт вот так и расписываем что курортная зона Зачем конкретно людям ехать туда? И набирают ли они вообще в поиске вот это вот место? Далее, кто у нас. По проблемам еще посмотрим. Страницы, опять же, вот тут какие-то есть страницы. Если посмотреть входящие ссылки, что есть у нас страницы с непонятным содержанием. У нас здесь 301 редирект. Это значит, что есть, вот смотрите, со страницы Диагностика в Израиле есть ссылка на страницу P627. Даже вот зайдемте так. Кому рекомендовать ЧК? Вот. Вот эта вот ссылка, она неправильная. Она идет... перенаправление на другую страницу. Это надо исправить. Все вот эти вот редиректы должны быть исправлены. Дальше вот эти вот заголовки какие-то тоже не очень значимые. Желательно с ними проработать. Рекомендую сделать перелинковку на сайте. Про перелинковку я рассказывал. Если зайти на сайт большепродаж.ру, здесь есть вот рост посещаемости в два раза. В серии видеоуроков я рассказывал, как сделать правильно перелинковку на сайте за счет... Перелинковки можно реально поднять достаточно высоко ранжирование вашего сайта. Он должен быть построен по определенному алгоритму и взаимосвязь между страницами должна быть. Каждая страница должна рекламировать какую-то другую страницу, либо же вызывать какое-то действие. А лучше и то, и другое. То есть в данном случае, да, действие у нас есть. Эта ссылка есть. Я, я не знаю не проверял, но важно правильно настроить перелинковку. По ценам цены у нас есть отзывов отзывов я не вижу ключевой элемент должен быть отзывы клиентов дальше у нас должна быть достаточно подробная информация что это за компания где у нас контакты вот контакты в контактах должна быть написано что за компания и нужны сертификаты вот достаточно важный момент это сертификаты и отзывы чтобы не какие то там халтурщики а конкретная компания конкретные отзывы по вашей работе по клиникам желательно добавить новостную ленту чтобы показывать, что на сайте какие то события происходят ее задача именно показывать, что сайт жив с правой стороны желательно располагать вот кстати опять же по навигации сверху мы делаем общее меню да вот это вот меню кстати вот видите оно не работает и вот это меню лучше перенести на левую сторону практика показывает что навигация по направлениям вашей деятельности лучше делать с левой стороны а с правой стороны вот здесь вот мы делаем блоки с акциями у вас должно быть все время какая то текущая акция живут в этом вот области право вверху желательно такого яркого красного цвета женщины дети какие то улыбающиеся лица не показываем именно болезни а показываем довольных улыбающихся клиентов улыбающихся врачей приятный обстановку Вот вот типа вот таких вот фотографий форма записи и форма обратной связи, заказать обратный звонок. Просто здесь позвонить есть, а обратного звонка я не вижу. Тоже достаточно важный пункт. Можно добавить онлайн-консультанта, все специальные скрипты, которые позволяют получить обратную связь достаточно быстро. И для того, чтобы сайт развивался, в общем, заходим. Вот здесь есть подробная инструкция как раскрутить сайт пошагово. Определяем вашу целевую аудиторию, ключевые фразы, ранжируем эти фразы, группируем, настраиваем мониторинг и как можно больше контента. У вас реально получается вот есть если зайти сюда, анализ содержания 165 страниц. Это совсем ничего. Для сайта, для, для раскрутки нормального посещаемости, надо около 500 полезных статей. Вот именно вопрос был, как задержать людей на сайте? Отвечайте на вопросы ваших клиентов. Они должны... Вот эти вопросы узнаем и статистики. И наполняем, максимально наполняем сайт вот по этой структуре, что конкретно интересует ваших клиентов. И предоставляем эту информацию. Если вы это будете аккуратно делать, вот этот вот сайт... Точно надо переделать этот слайдер отсюда, убрать. В принципе, сайт перспективный, направление перспективное, его можно достаточно неплохо раскрутить. Используйте эти техники. С вами был Сергей Бердачук. Сайт проекта ⁇ больше продаж ⁇ .ру. Удачи вам!